Ни хрена себе. Привет, с вами Велсаком И сегодня я расскажу вам про самый мощный в мире планшет. И зачем он нужен. И причем тут Steam Deck от Valve. И вообще на самом деле хочется, конечно, поговорить о чем-то отстраненном, интересном. И Asus Rock Flow Z13 это ровно то, что нам сегодня нужно. Поэтому, как обычно, приготовьтесь, заводить что-нибудь вкусненького поесть. Сегодня распаковка и тесты действительно крутой штуки. Поехали. Тем менее, к нам прилетел полицейский дрон А у нас закончились потрошки А мы его сейчас саблей ушатаем Ха -ха -ха, дрон бестолковый И побежали дальше, а бежим мы знаете куда? Бежим мы в Форса 5 Что внутри вот этого замечательного ящика железного и э, достаточно тяжелого, вы узнаете чуть позже А пока к нам прилетает классическая коробочка вот такая вот, на самом деле не очень большая, и при этом сам девайс, конечно же, еще более компактный. Но это не все. В комплект также прилетает вот такая, тоже достаточно тяжелая и большая штука. Но на самом деле, что если я скажу, что планшет весит всего 1,1 килограмма, а вот эта вещь нам пригодится еще чуть позже. Видали? Сегодня у нас такой прямо этапный формат видоса. Соответственно, причем тут Steam Deck? Давайте перед тем, как открыть коробку, история. В феврале выходит Steam Deck, который в жутком дефиците даже там на Западе, в России, вообще не продается. Поэтому дело, что со всеми событиями здесь его добыть сложно. Но у меня был спортивный интерес, и я надеюсь, что все-таки его куплю. Я по всяким площадочкам смотрел, и вот единственное, что я нашел на Авито, вариант Steam Deck на 256 гигабайт за 500 тысяч рублей. И тот человек на связь не уходил, пропал и так далее. И я такой, хочу мобильно играть, современно. Потому что, не знаю, как для вас, а игры для меня это целая жизнь. И это отличный способ уйти от реальности, погрузиться в виртуальный мир интересных историй и вообще, в принципе, немножко свою голову, знаете, вот, ну, я не знаю, как-то проветрить. Потому что много всего интересного для Киберпанка вышел патч, теперь его вроде как не стыдно проходить, если он у нас уже был куплен когда-то. В общем, есть чем заняться. Поэтому, когда ребята из Ace хочешь ли ты посмотреть на Rock Flo? Z13, я сказал, конечно же, засылайте. Значит, смотрите, что это такое. Это наш с вами любимый формат планшета. Вот такой небольшой, кстати, в металлизированной коробке. Но она только выглядит, как будто бы она из какого-то металла. На самом деле, это обычный картон. И это планшет, у которого все, как мы любим. Ну, во-первых, смотрите, здесь сразу на коробке уже чувствуется вот этот интересный дизайн. Указан вес 1,1 килограмма, вообще такие всякие надписи, ну то есть это вот говорит о том, что продукт необычный. Этим мне нравится серия Flow, потому что в прошлом году мы с вами смотрели на брата этого продукта X13, это 13-дюймовый ноутбук. И мы с вами говорили, что как будто бы в мире игровых ноутбуков или вот этих всех производительных решений ничего интересного особо не происходит, все плюс-минус одинаковые. Но ребята из Asus нужно отдать им должное, каждый год придумывают что-то интересное. Помните, Mothership мы с вами смотрели, я говорил, господи, это, наверное, идеальный игровой даже не ноутбук, а просто станция, которую хочу. И единственное, что меня тогда там обламывало, это отсутствие тач-скрина. И что вы думаете? Ребята из ASUS делают мне ровно то, что я хотел. Портативный 13-дюймовый планшет, который можно и пальцем тыкать, и непосредственно стилусом. И при этом здесь процессоры от Core i5 до Core i9, в нашем случае Core i7-12700H. И это только вершина айсберга Потому что здесь может быть установлена RTX 3050 Ti с 4 гигабайтами видеопамяти. На самом деле, действительно очень симпатичный, злой, по-хорошему дизайн. Мы с вами также не раз отмечали, что как будто бы вот эти все игровые дизайны, они немножко детские, какие-то липоватые. Рок абсолютно к этому не относится, здесь прям вот технологичный дизайн, очень стилево сделано, это мы еще с вами сейчас оценим. А также посмотрим, что у нас здесь в комплекте идет. Здесь ничего интересного, а вот здесь то, что я на самом деле хочу. Хочу видеть у всех это ровно то что должно быть но ну, как видите у нас пресс поэтому все вот так вот немножко лежит это ребята это вот такой маленький блок питания Насколько на 100 ватт, при этом он у нас с вами еще и USB-C, то есть от этого блока питания вы сможете заряжать и другие продукты, которые у вас есть, будь у компьютеры, еще какие-то планшеты, если у вас есть iPad, например, welcome, пожалуйста, на самом деле реально крутая тема, ну и собственно удлинитель, чтобы все было как надо по фэншую. Давайте, чтобы вы еще раз осознали, вот эта маленькая штука, это 100 ватт, не вот такая грабина. Не вот такой гигантский блок питания, к которому мы привыкли. А маленькая штучка. Это ли несчастье? Но! Мы с вами видели вторую коробку, и там самое интересное. В этой коробке находится, на мой взгляд, самое интересное. То, что делает этот продукт действительно уникальным. Это док-станция XG Mobile. И в ней установлена видеокарта RTX 3080. Если вы в какой-то момент решили, Валя, ну 3050 Ti с 4 гигами видеопамяти это вроде как недостаточно, то вот вам ответ от ребят из Asus. Вот такую вот замечательную вещь, тут еще и ноженька есть, вот так ее ставишь. Ты достаешь, ставишь непосредственно на на стол, подключаешь это все в розетку. Блок питания встроенный, что характерно. Здесь, в общем-то, ничего больше интересного нету. И вот эта вещь превращает ваш небольшой ноутбук в действительно беста. Потому что сюда, кроме, ну, опять же, провод, понятное дело, сюда можно подключить ты посмотри, какое просто обилие разъемов HDMI, хочешь дисплейпорт, э, хочешь USB-шек, все как нужно Более того, конечно же, подключаешь сюда проводной интернет, потому что мы говорим про злой гейминг, а также сверху есть слот для карт памяти сюда полноценная док-станция мечты То, как это должно выглядеть, понимаешь? И сюда у тебя подключены мониторы периферии всей радости жизни Ты пришел с работы со своим супер-пупер портативным планшетом который весит килограмм еще еще раз но плюс клавиатурка там еще какие-то копейки он реально очень легкий и получаешь реально мощное решение на 3080 более того чтобы было совсем хорошо вот эту док-станцию можно купить отдельно то есть она продается как бандл можно купить только планшет или ноутбук это докупить отдельно и купить еще одну но если ты совсем как бы вообще по жести угораешь одну такую можно поставить день на работе еще где-то одну дома и вот ты хочешь подключать здесь свой Проприетарный коннектор, по сути это USB-C плюс еще чего-то, но по этому коннектору передается также питание, так что вы подключаете и информация и питание, все здесь в лучшем виде. 3080, Core i7, красота. Теперь подробнее про сам планшет. Это 13 дюймов в соотношении 16 на 10. И, вы знаете, это действительно очень стилевый девайс, который, понятное дело, оснащен вот этой пристегивающейся клавиатурой. В данном случае она именно пристегивающаяся, да. И, к сожалению, она не работает как Bluetooth-клавиатура. Наверное, единственная моя не то, что претензия, но замечание. Вы, конечно же, можете купить любую другую, но вот это работает исключительно через коннектор. Значит, вот этот самый планшет, это все в одном. Одно то есть он вполне может работать сам по себе И здесь одна из особенностей Это, конечно же, шарнир Очень удобный Здесь есть маленькая такая штучка, за которую ты можешь потянуть, чтобы открыть Ты можешь поставить его на любой угол, как тебе нравится Хочешь так, хочешь так Хочешь вообще вот так То есть в этом смысле у тебя действительно гибкость И он очень-очень прочный То есть если ты будешь пальцами нажимать в экран Ничего не двигается, не дрыгается, не люфтит В этом смысле молодцы Ну и, конечно же, кнопки Кнопка питания не простая, а с отпечатком пальца, чтобы тебе было совсем хорошо. И когда мы включаем наш замечательный Asus ROG, мы видим, что он начинает вот так вот красиво переливаться. И этот момент можно синхронизировать с э, RGB-подсветкой ваших наушников, ваших других каких-то интересных э, аксессуаров от Asus. В этом смысле, если ты геймер, то для тебя доступны все эти радости. Из возможностей подключения здесь все очень и очень адекватно. Здесь у нас с вами Thunderbolt 4, он же USB-C. С другой стороны, классический USB-A. У нас с вами есть возможность подключать наушники. Динамики, стерео, понятное дело. И вот какой момент. За счет того, что... Здесь э, немножко по-другому, нежели в классическом ноутбуке реализована система охлаждения, достаточно большие и э, такие широкие, скажем так, кулеры, которые работают на невысокой громкости, обеспечивают хорошее охлаждение, потому что циркуляция воздуха также адекватная. Поэтому хочется верить, по крайней мере, обещают, мы сейчас проверим, что этот планшет не должен гудеть и взлетать во время игр, он должен достаточно адекватно себя показывать, а это тоже, вы знаете, хотелось бы, чтобы так... Было. Может быть, не хватает прямо непосредственно на планшете слота для карточек памяти, но он есть на док-станции, поэтому здесь, скажем так, сложная претензия. Из интересных особенностей. Поскольку это планшет, у нас с вами есть тыльная камера. Вы можете фотографировать, записывать видосики, если вдруг такая необходимость есть. Ну и, конечно, фронтальная камера для зум-конференции, все как мы любим. Вот такая вот штука. Мне кажется, это прямо вот... Ну, кайф. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете с точки зрения именно дизайна. Мне очень нравится. Возвращаем клавиатуру. Более того, вы также можете ее настраивать так, как вам нравится, в разных положениях. И все это, пожалуйста, делать. Ну, молодцы. Ребята, вот кто, если не Asus ROG, радует нас такими интересными, нестандартными решениями? Потому что я уверен, что найдутся люди, которым нужен мощный планшет, а с двух станции это превращается в полноценное игровое решение. Офигенно. Из особенностей. Экран может быть 1080p 120 Гц, либо, как в нашем случае, 4K 60 Гц. Если бы я выбирал, я бы взял 1080p, потому что на такой диагонали, наверное, это лучшее решение для максимальной производительности. А если хочешь играть действительно в высоком разрешении, подключаешь внешний монитор и полетели поэтому имейте в виду есть что кастомизировать можно выбрать разные емкости накопитель все как всегда модификации очень много кайф в том что это действительно классное производительное решение в очень компактном корпусе поэтому прямо сейчас переходим в игры а дальше подводим итоги собственно для игры нам и понадобится этот самый замечательный кейс где Ребята из Asus положили мне ништяки, Изучат они следующим образом. Вот такая вот элитная карточка Game Pass, а Game Pass, кстати, работает, так что это то, что нужно. Ultimate для ПК и Xbox и для всего-всего-всего. Спасибо большое. И вы скажете, ну а какая связь вообще? Ну потому что реально вы можете на непосредственно планшете играть через геймпад в огромное количество игр. Более того, поддерживается же классический Xbox геймпад. И здесь он у нас с вами от Xbox Series в цветах вот таких вот рок прикольных. Это кастом. И это прямо спасибо. Ну и совсем, чтобы было хорошо, у меня вот такие вот наушники ROG Fusion 2500. Лежат, которые, как вы понимаете, отлично себя зарекомендовали, потому что это вторая версия. Это что такое? Это универсальные наушники, которые можете подключить к ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, можете играть на мобилках. и специальный переключатель, который позволяет э, соединять эти наушники с разными устройствами, USB-C, Digital Cable для подключения. Здесь встроенный, собственно, микрофон, чтобы вы общались. Слушайте, ну, в общем, это вещь, которая подойдет для Hi-Res Audio, для игр. То, что, вот то, что нужно. Я считаю, что это действительно классная вещь. Ну и, конечно же, куда без эстетики. Всякие пресеты, подсветок и, опять же, синхронизация с вашими любимыми, которые вы себе специально настроили. Welcome, как говорится. Понятное дело, что здесь крутой ЦАП. 7.1 Surround Sound А также AI Noise Cancellation Technology И я вам вот что скажу Многие действительно не уделяют звуку должного внимания А он сегодня крутой, классный И дает как минимум там, треть в погружение, а может и половину Поэтому если вы никогда вообще не играли с качественным звуком Я вас прям заклинаю Вот Единственное, что вам стоит купить, это классную гарнитуру Просто чтобы ощутить вот этот immersive в Кайф от погружения в геймплей, во все, во все, во все. Причем речь идет и о каких-то сюжетных играх, и даже о современных онлайн-движухах, потому что там звук также очень и очень важен. Смотрите, у нас сейчас чуть не сказал ноутбук, планшет, потому что действительно это ощущается вот в таком виде, скорее как ноутбук. Работает от батареи, и, кстати, заявлено 12 плюс часов, потому что здесь и Iris графика, и 3050 Ti. И смотрите, есть специальное приложение, которое называется Armory Crate, и здесь можно посмотреть, как используются ресурсы, бла-бла-бла. И вот сейчас он как раз говорит, что у нас GeForce RTX 3050 Ti, все как положено. Пока это все свернем. Дальше мы берем коннектор, его, кстати, можно на ощупь вот так вот подключить, загорелось. Переключил перформанс-режим И вот оно, наше заветное сообщение о том, что включается XG Mobile Хотим ли мы переключиться? Конечно же процессинг Достаточно быстро, на самом деле, все это переключается После чего у нас с вами в э, системе видится 3080 Она же и используется И вот мы с вами видим, что у нас NVIDIA GeForce RTX 3080 А значит, прямо сейчас мы залетаем в киберпанк пропатченный, красивый Посмотрим Какую графику нам выдаст эта система в одной из самых требовательных игр. Собственно, давайте узнаем, какие настройки нам предлагает игра с самого начала. Для этого мы заходим в соответствующее меню. Нам говорят о том, что патч 1.5 классный, верим. Трассировка лучей ультра, качество высокое, высокое. Все, в общем, на высокое впечатляющее, вот как-то так. И DLSS автоматическая. Окей, okay. ну что ж, продолжаем игру И, собственно, вот прямо сейчас мы с вами на ультрапортативном планшете 1.1 килограмма запускаем одну из самых требовательных игр Которая, кстати, после патча 1.5, который ждали полтора года Видимо, отсюда и э, номер патча Выглядеть должна вполне сносно Ну что, вполне более чем играбельно? Я, кстати, даже не знаю, я, я, я не запускал счетчик FPS, но, в принципе, он нам и нахрен не нужен. А, кстати, какое у нас разрешение? Я так понимаю, что нативное, да? Да, 3840 на 2400. Вот так это все выглядит. Там, кстати, свое охлаждение. И тут нам очень и очень пригодится гарнитура, как раз, чтобы кайфовать от звука и не париться. Вы посмотрите на эту трассировку лучей. Темно, это же киберпанк, темно, хорошо, красиво, как мы любим, дым, все дела и абсолютно играбельно. То есть райтрейсинг э, во все стороны, можно еще поиграться, то есть по ощущениям сейчас в районе 30, наверное, плюс FPS, консольное такое качество. Но, если что-то где-то покрутить, я думаю, мы можем совершенно спокойно выжить и 60+, но я, если выбираю из вариантов «возможно», всегда ставлю, конечно, максимальное качество, потому что хочется наслаждаться, и даже на 13 дюймах 4К в полный рост прямо сейчас ощущается. Не знаю, сколько вам это может передать видео, но киберпанк идет очень и очень уверенно. То есть вообще никаких страданий в плане того, что... Что-то как-то неприятно ощущается Ну да, можно побыстрее, но меня серьезно Более чем устраивает Но, если бы у нас было 1080p Экран, было бы совсем хорошо Мы бы поставили нативное разрешение И вообще не парились Тем не менее к нам прилетел полицейский дрон А у нас закончились Потрошки, а мы его сейчас саблей Ушатаем Ха-ха-ха, дрон бестолковый И побежали дальше, а бежим мы знаете куда? Бежим мы в Forza Horizon 5 для игры Forza Horizon 5 мы будем использовать наш, собственно, геймпад, который я уже подключил. И здесь, смотрите, какой фокус. Мы просто берем нашу клавиатуру, отсоединяем, она нам больше не нужна. Вот так вот берем с вами наш замечательный планшет. При этом я напоминаю, что это планшет, а значит мы можем совершенно спокойно вот так вот пальчиком сделать, вот так это все раздвинуть, походить по интернету. Если нужно что-то написать, это также вообще без проблем. Заходишь в такой YouTube. Вот, пожалуйста. То есть на самом деле это действительно очень круто. Собственно, Forza Horizon 5, которая доступна в Xbox Game Pass, можно запустить Benchmark Mode, что я и хочу сделать. Ну, собственно, нажимаем A. Да, 2-3 минутки займет, чтобы он протестировал нашу систему и сказал, какие настройки... Годятся для моего сетапа 60 FPS доступно Короче, кайф полный И, собственно, по итогам У нас экстремальный пресет графики Тут все ультра, экстрим, хай, вот это все Видео при этом 1920 на 1200 С таргетом в 60 FPS И давайте, кстати, пускай показывается FPS, да, почему нет И начнем прям с самого начала Посмотрим, как это выглядит со самого старта не, ну вообще беру свои слова назад На самом деле 4К-картинка, конечно же, очень радует глаз Даже на таком небольшом экране У нас 60 FPS, при этом GPU загружен на 50-60% Корвет, и мы едем по Мексике Это ли несчастье? Ну что, я могу сказать, что более чем комфортно играется Абсолютно без каких-либо страданий вы можете запускать абсолютно все игры На максимальной или близко к максимальной графике И наслаждаться игрой Звук, кстати, очень козырный И здесь у нас и Dolby Atmos, и Dolby Vision, конечно же Но то есть, ребята, я прямо кайфую Я, в общем, знал, что это будет классное м -м, решение супермобильного гейминга Но, честно говоря, меня впечатлило это все даже больше Настолько, что я улетел в море практически. Что имеем в итоге? Действительно классный нишевый продукт. Я вам уже рассказывал, что я лично сам пользуюсь портативными экранами от Asus Rock. Я в принципе играю на таких. У меня он подключен к моей PlayStation 5 дома. И меня более чем устраивают. и диагонали, и комфорт, и все такое. Поэтому это вполне себе решение. Даже вот в таком комбинационном варианте это без проблем можно взять с собой в поездку. При этом ты не таскаешь с собой весь вес постоянно. Идея какая? Вот это можно кинуть в чемодан или в рюкзак куда-то подальше А это для кино отлично подойдет Для каких-то несложных игр, потому что 30-50 Ti на борту Это тоже, извините себе, сила Поэтому это идеальное, на мой взгляд, решение Если вы любите мобильный гейминг, если вы любите играть где угодно, как угодно, без компромиссов Это действительно кайф Вот именно из любви к этому я начал вести канал Велсаком, потому что вот именно это драйвит нас двигаться вперед и придумывать что-то классное, интересное, создавать что-то новое. И понятное дело, что этот гаджет не для всех, но именно в этом его прелесть. У него даже нету каких-то, знаете, минусов, которые можно было бы выделить откровенно и сказать, вот все хорошо, но нет такого. Все-таки опыт, все-таки с 2006 года, извините, ребят, опыт-то есть. Поэтому, если вдруг вы искали что-то подобное, теперь вы знаете, что такая история есть. А я, поскольку нахожусь в поисках замены своего классического рок на 2080, рассматриваю... Вот единственное, хорошо, мне бы диагональ побольше, мне бы 17 дюймов, вот все то же самое, только 17. Я бы вообще в космос улетел. Но здесь все-таки речь про портативность. Еще раз пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Ставьте лайк, если было интересно. Смотрите, мне чертовски сложно снимать такой контент сегодня. Я понимаю, что многие скажут, Валя, ну, сейчас всякое разное происходит, да. Но я надеюсь, что вы смогли немножко отвлечься, узнать что-то новое, интересное. Мир не стоит на месте, все движется. И чтобы просто как-то, вот знаете, не сходить с ума, ну вот, вот надо двигаться вперед. Я надеюсь, что вы с пониманием относитесь, потому что наша аудитория, это, конечно, мое великое счастье. Я действительно очень радуюсь тому, как вы все воспринимаете и насколько адекватно вы все это оцениваете. Спасибо еще раз, увидимся.